Я, на самом деле, не ожидал такого эффекта, Был, не совсем понимал вообще, что ожидать от этой программы. Но то, что я здесь нашел, это, наверное, очень интересный опыт, очень интересное переживание. Стоит того, чтобы здесь быть и это все испытывать. Это проживание жизни в маленьком, сжатом каком-то... Вселенная, которая здесь сейчас Концентрировалась, это проживание всей своей жизни И какое-то переосмысление, наверное Наталья каждый раз разная Она открывается Каждый раз с новой и с новой стороны Она мудрая, сильная Иногда веселая И, безусловно, неординарная